Привет, дорогие друзья! У нас очередной выпуск играю все подряд, и сегодня у нас в меню три произведения: "Knocking on the Heaven's Door", "Каприз номер 24" "Погони" и песенка прекрасная "Далеко". "Knocking on the Heaven's Door". Итого, значит, тональность у нас соль-мажор, как я понимаю, да, и три аккорда, там, цель, а, М вроде был, да, вот он. Ну, поехали, значит, так. C, Не быстрая песенка, да. И до до мажор. Ну что-то такое наподобие, да? Ну на этом ноты заканчивают, но насколько помню, там особо ничего не меняется. И, да, а второй раз. до мажор, то есть ля минор, несложная песенка, вот можно в принципе разобрать. Тональность даже можно не менять. Следующая песня у нас мелодия тоже по вашим просьбам "Каприз Погонини" номер 24 есть для балалайки не переложение, а именно вариации на тему погонини э, Чепаренко, да. Но если брать оригинал, то он немножко отличается, скажем так, немножко очень сильно отличается. Macho, естественно вторая часть ля ля ля внизу естественно да у скрипки у нас ля ля можно ля или ля или наоборот наверх перейти вот вторая цифра у нас тут такая повтор пошугнут, Можно так, то, то, то, то, то, то, то, то, то, дальше? ми то, то, то, то, то, то, то, то, дальше? то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, соль то, соль, соль, Фа, ре, си, соль, си солями, долями, ля, видимо, да, си, ре, фа В общем-то, есть что поиграть, и интересно, действительно, по-другому несколько, да. Так, прекрасная далека. Так, что у нас тут? Ля минор, да? Дальше фа, соль, ля, ля, ля. Давайте вниз перейдем. Да, ну опять пришел к такому стилю, да, к кабацкому. Ну, в общем, э, не знаю, надо послушать оригинал, вспомнить, как она реальности звучит, и, в принципе, можно тоже сделать. Ну что, голосуйте, пишите комментарии внизу, ставьте лайки, баллайки, увидимся в следующих видео, пока.